Всем хай! С вами Чай! Like и всем привет! Да, я сегодня буду выполнять желания моих подписчиков. Ну, сейчас вы увидите на экране желания, которые заказал мне подписчик и выполнение. Погнали! И, кстати, это, ну... Немного там добавьте громкости. Просто оператор снимал далеко, и меня... Не очень таки хорошо слышно. Погнали. И еще это хочу вас предупредить: то, что в моем городе ну, нету прилавков там, где делают шаурму. Поэтому я отправился в простой магазин. Спасибо. Угу. А, у вас есть это... шаурма из хотов? Есть, конечно, только специально для вас. Ой, ребят, вот я выполняю тут э, задание от подписчиков. И я нашел комментарий там, где надо. Блин, э, короче, спросить его незнакомца. То, что, ну, сказать ему то, что он мне должен тысячу. А здесь людей, ну, по крайней мере, мало. Он там детях ходит идет. И.. Ну и.. О, смотрите сейчас с ним. Эй, -э -э, пацан, пацан. пацан. Ты мне тысячу должен, когда дашь. Ты чё, я тебе не знаю. А, да ты еще. дай. Кого? не Я не знаю, тебе. Ну, ладно, ладно, это я тут. Ютубера, я франки снимаю. А. Ничего, окей, все, давай. -мо, ребята, валим. Вот такие уроки у меня стали. Но на камере не показывается, какие они чистые. Ну, не так сильно видно, какие они чистые. Но ну, неправда, капец, какие чистые. И я уже помыл руки 50 раз. И это видео я не откуда-то скачал, а сам сделал. Ну, вот и все. Первая часть видео, там где я выполнял задание от подписчиков, она закончилась. Ставь лайк, проверь подписку на мой канал, напиши комментарий. Всем пока!